Всем привет, друзья, вы находитесь на канале Планета Информации. Сегодня мы созвонимся с человеком, который ведет канал с аудиторией свыше 50 тысяч человек. Это так называемый формат канала Текстовик. Тут большинство аудитории до 21 года, так что монетизировать его можно только посредством продажи рекламы с подобным контентом. В этой тематике цена одного подписчика обходится намного дешевле, чем в каналах, где сидит более взрослая и платежеспособная аудитория. Соответственно, заработок, в отличие от от бизнес-тематики тут также отличаются. Сейчас мы ему позвоним, узнаем, сколько он на своем канале зарабатывает, сколько ему потребовалось вложений, чтобы набрать 50 плюс тысяч подписчиков, узнаем планы на будущее и многое другое. Но, а перед началом интервью я попрошу вас поставить под этим видео лайк, подписаться на канал и подписаться на мои телеграм-каналы, где вы сможете найти много интересного о заработке в интернете, заработке в телеграм, в общем, переходи, подписывайся и развивайся. Ну а мы звоним Дмитрию. Погнали! Алло, алло. Алло, алло, да, привет. Ага, привет, Дим. Слышно, да, меня? Да, да, хорошо. Понял. Ну, давай начнем. Расскажи про свой канал. Вообще, как появилась идея, откуда взялся канал, сколько, как удалось набрать такое количество аудитории по порядку? Давай пройдемся канал на реальных событиях, вот, чтобы все были в да. курсе. Я сейчас скринкаст экрана показываю. Откуда, собственно, появилась идея такая создать именно такой канал? Адея сама появилась спустя того, как я посмотрел как бы YouTube видео, на котором парень как бы, сказал, что Раскрутил канал тоже к 50 тысячам и начал на нем нормально такие зарабатывать. Это был uh -huh. канал Крем, видео сам он с YouTube, YouTube было. Uh -huh. Так, я вот решил как бы писаться всю эту тему и посмотрел на Оликси, это в Украине получается Авито. Uh -huh. uh -huh. да, я пос посмотрел, э, ну как бы искал себя в разных бизнесах, я уже попробовал э, товарку товаркой как бы у меня не очень получалось, я стал свой аккаунт в аренду как бы, ну потом уже сделали там большой долг на этот аккаунт. А и... что за аккаунт? Mm. Ну, аккаунт на Фейсбуке. А, понял. Ты то есть через Фейсбук, да, что-то продавал? Да, я через Фейсбук таргетом занимался, там особых денег не было и я как бы искал чем, чем бы заняться и решил как бы купить Телеграм-канал. То есть он не с нуля качался, а ты его купил где-то на бирже да, какой-то? Да. Не, я купил как бы чисто с объявлений, э, ну как с Авито почти что. А, то есть на Авито тоже выкидывают да, да такие объявления ну, да, о так. продаже телеграм-каналов? Ага. Конечно, очень редко как бы это, я бы сейчас такими занимался, но просто как бы, я купил этот канал получается за 100 тысяч рублей. Угу. Это сколько подписчиков было тогда, это на тот момент? 32 тысячи, это по 3 рубля за подписчика. А как купля-продажа происходит всей этой темы? То есть те как-то аккаунт через гаранты перепривязываются это все дело? Да, да. Как бы, но я делал напрямую, как бы я купил симку. А деньги, то есть, вперед отправлял? Да, ну как бы деньги одновременно с продажей, как бы было. Там, там, была жесткая покупка, прям в ресторане, в городе Одесса. И там охрана была, как бы. А, то есть вот этот -а прям в офлайне встречались, даже. А, этот да, да, -а в офлайне, да, встретились, как бы. А чем он аргументировал? То есть этот человек, который канал продавал, почему продал-то? Он аргументировал то, что у него учеба, были сложные экзамены и как бы нет нету времени на канал. А у него только один, да, канал или он там чем-то еще занимается? А, нет, У него один был канал, потом он как бы создал еще бота по поводу книг. Ага. То есть он просто library bot, так как бы называется. И он ну, человек писал ему какую книгу как бы, хочет, и он просто как бы сайта скачивал и отправлял уже человеку готовую книгу. За У -у -у. Там, 100 рублей. А еще к каналу какие-то плюшки шли? вот Канал, еще может там какие-нибудь боты или еще какой-нибудь канал дополнительный? Или только этот канал на реальных событиях? Ну, там еще как бы бот, но это как бы стандартный бот, в котором отложенные посты делаются. Так, а вот, допустим, 35 тысяч на нем было, да, сначала? Или сколько 30 ты сказал? 30, да. 32 тысячи было. И потом, как ты продолжил, то есть, рост канала, сколько еще на инвестирование, на покупку рекламы ушло или сразу начал зарабатывать? То есть, как было, 32 тысячи? Ну, я уже с, как бы... Сразу начал зарабатывать, с тысячи, как бы тогда еще был сезон, это был месяц апрель, и как бы шло приблизительно там с половиной к рублей в день, ну половину, даже больше половины я как бы я тратил на закупы, потому что как бы я еще не понимал всю тему. И пол апреля были как бы более-менее нормальные. Но хотя, как бы, мое состояние, я ну, видел всю эту как бы движуху, я уже хотел как бы кинуть все. Думаю, уже потратил столько денег там и так далее. И думаю, буду дать. Потому что, ну, как бы сложно было качать просто подписчика там в 5-10 рублей я качал, не понимал, как сделать так, чтобы у меня нормально подписчик выходил. Ну, то есть кто не понимает, сезонность это в Телеграме, наверное, весна, осень, да, зима, а, летом вот, ну, идет. Так сказать, это ну, получается где-то э, сезонность э, кончая... Э, ну, это апрель месяц, uh -huh. это кончается как бы сезон. Uh -huh. И потом уже как бы э, август, конец августа, это уже, мне кажется, что уже начался сезон уже начинают до да, покупки ну, да, и начинает. еще то есть рекламу в основном покупают с ажиотажем когда то есть ты на закупах да когда да. именно идет трафик вверх если допустим остановиться на 32 тысячах и там месяц его не качать то соответственно никто даже не будет покупать если будут то очень задешево то есть ниже рыночной цены намного как я понимаю ну, да там получается падает падает охват сам э, и ну, все рекламодатели как бы хотят э, чтобы канал покупать в каналах на закупа потому что как бы это новая аудитория там угу. статистика тоже канал лучше ну и а сколько сейчас вообще вложений то есть в реинвест уходит э, там как по дням или по месяцам можно как-то посчитать так ориентировочно именно сейчас будучи когда у тебя 53 тысячи подписчиков сколько сейчас инвестируешь в рекламу ну вот сегодня я проинвестировал 850 рублей как бы. а, ну, это получается я 3 350, uh -huh. 3 350 продал и 850 реинвестировал. А, ну а вот если допустим посчитать э, с того времени как ты его только купил и до 53 тысяч качнул, как сейчас. То есть пока что идет в минус, как я понимаю, там то, что удается зарабатывать, и то, что инвестируешь, реинвестируешь. А -а -а. Или <связывая> там удается какой-то процент получать все-таки, чтобы в карман. Не, конечно, дается какой-то процент получать, но это как бы зависит тоже от админа, от его стратегии как бы, развития. Вот когда я купил канал, там был другой канал моего друга, и он стопроцентный реинвест делал. Так, сейчас у него приблизительно 80 тысяч. Это ну, при... примерно такая же тематика, да? да? Да, да, такая же тематика, но он денег, ну, там по минимуму зарабатывал. Ну а вот сейчас, допустим, если будет сезонность, ориентировочная, на сколько рассчитываешь в месяц продаж именно рекламы? Я рассчитываю с 1000 охвата приблизительно 6000 рублей чистыми себе на руки. Чтобы... С одной тысячи охвата? Да, с 1000 охвата. А вот, допустим, если бы сейчас вернуться к тому времени... И была бы у тебя сотка это на кармане, также купил бы какой-то определенный канал ну, с такой же примерно тематикой или допустим если у тебя есть сотка в наличии на руках, то может быть с нуля качнуть как-нибудь его попробовать. Выгоднее ну, это вас... будет или да. нет? Я вам скажу тоже, важный фактор это сезонность, летом у меня приблизительно подписчик выходил до трех рублей. Было даже, что по рублю выходил подписчик. Но это... Ну, нужно знать каналы, нужно знать как бы... Ну, то есть, грубо говоря, то, что купил, не пожалел вложение То, что купил, не пожалел, но как бы, если бы я сейчас, наверное, я бы где-то в июне купил канал. Ну, когда нет сезона и... Когда реклама купить. стоит дешевле, да, чтобы закупаться и потом ага. уже в сезон да. входить с большими охватами, Да. да? Да, ну вот я бы сказал, что покупать канал есть смысл. это лето, возможно еще сейчас как бы есть такие возможности, и это зима. Uh -huh. Это есть смысл, э, нет, прокачивать именно прокачивать канал с нуля больше смысла есть тогда, ну как бы летом и зимой, а когда нет сезона и как бы э, очень дешевая цена за рекламу откуда контент берется то есть подписчики сами присылают я тут вижу кнопка да. поделиться историей только сами и все нет, нет в основном это как бы другие сайты в интернете и ты в отложку ставишь да, посты на какое-то да, время да а насколько да. в отложку посты ставишь там на неделю вперед или там на месяц я не знаю нет я по мере поступления там возможно на два часа вот так на два часа вперед да, на 2 часа вперед я очень сильно так не запариваюсь, чтобы на переоставить. Аудиторию свою знаешь, целевую? Да, если так брать, это аудитория привезена где-то до 18 и 18.24. Это большинство процентов и эм, девушки наверное где-то 55-60% девушек. Я вот если честно раньше думал, что вот канал с 50 тысячами подписчиков прям намного больше зарабатывает, если честно. Твою историю послушал тоже с ребятами, пообщался со многими админами. Вот именно каналы, которые до 18, там, до 20 плюс, до 22 то есть тут сложная такая аудитория, не платежеспособная, ее как бы сложновато что рекламу продать что монетизировать каким-то иным образом так э, я вот смотри недавно наткнулся на такую штуку telegram стати в telegram метре и мне попались там всякие каналы с эротикой со всякими прогнозами на спорте посмотрел у них аудитория просто нереально большая и охваты и подписчиков там 400 плюс на некоторых каналах как вот это вообще все качается? Вот я не понимаю, откуда у людей там это столько бабок надо, особенно на прогнозы, на спорт, как и насколько мне известно, сейчас подписчик вообще очень дорогой, потому что ну, все знают, что это шляпа, и все как бы подписываются с отпаской, либо вообще не подписываются. Каким образом, как думаешь, происходит вот прокачивание именно таких каналов? И сколько на это денег вообще уходит? Ну, там, там даже есть разные схемы. Например, если каналы с прогнозом... Прогнозами, да. uh -huh. там, например, ко мне писал админ, один чувак писал, что дает по 30-40-40 рублей за подписчика, как бы, на тот канал с прогнозами. Это было как бы летом, uh -huh. месяц, он, и я как бы согласился и поставил свою рекламу, и с той рекламы никто, как бы, ну, там по телеметру было видно, что в минус. Я не знаю, там, удаляли подписчиков или. Просто очень жесткие отписки идут, идут как бы из этих каналов. Но вот как бы это как бы, одна из схем так, чтобы бесплатно себе нормально подписчикам. То есть сначала рекламируется и потом за подписчика они должны да, заплатить, да? Да? А, да. Но так как не, ну, подписчики не приходят, так они ничего не платят. Так это на много кто на такое соглашается, то есть сначала запустить mm -hmm. рекламу у себя на канале и потом только взять деньги ну это был не сезон как бы лето и хотелось что-то попробовать ну да многие согласились как бы как и я но вот сейчас я уже знаю я эту фишку как бы не буду а где где закупаешься то есть есть какая-то площадка да как я рассказывал в своем видосе соцэнерги или еще где-нибудь да ну я большинством закупаюсь в других обменах. Кан у ну, канала как бы, у нас есть свой общий чат, текстовик. Uh -huh. а, и вс все админы текст более-менее крупных текстовых каналов присутствуют. И я у них закупаюсь. И Там сколько и... сколько сейчас выходит подписчик примерно один? Ну, если нормальный пост хороший, это ну, будет в 3 рубля. Именно это в сезон. А посты ты сам придумаешь? Yeah. Посты рекламные, посты сам придумали. В итоге вообще что хочешь получить вот от э, моих подписчиков, чтобы те кто-нибудь написал с целью партнерства или там с целью покупки рекламы, может быть, или просто прирекламировать, чтобы подписывать. Наверное, пар партнерство просто как бы, чтобы обрати, обращались как э, к человеку, который разбирается в телеграме, возможно, оплатные какие-то консультации, чтобы были в таком плане. Потому что ну, я вижу, как люди бывает, э, заходят в Телеграм и просто как бы сливают бюджеты. Ну, давай тогда так. Ребята могут тебе, в принципе, написать. Я оставлю ссылочку на твой канал, на твои контакты в описании. И, может быть, там у кого такая тематика, или кто хочет развивать подобный канал к, с таким же контентом, как у тебя, ты может быть там, договоришься с кем-нибудь да, о какой-нибудь какой консультации там, я не знаю, за какую-нибудь символическую сумму, также оставлю ссылку на твой канал, чтобы подписывались возможно кому-то будет интересно ну и так как ты человек, который в этой нише уже давно, я думаю ты можешь подсказать все грамотно и самое главное честно, Там не обещаю больших заработков и больших миллионов поэтому я Предлагаю тем ребятам, которым это интересно, Дмитрию написать и поинтересоваться у него, возможно, там договоритесь о какой-нибудь платной консультации. Да, под, возможно, еще быть интересовать сервисы для аналитики. Ну, сервисы, а, как да. я понимаю, Telegram стат Telegram метр или еще какие-то да, есть. да, в принципе, да. В Telegram стать это еще более-менее, там разобраться легко, он бесплатный и там единственный его минус, что все равно не все посты показываются и далеко не все функции есть, как допустим у да. телеметра, но минус телеметра в том, что он платный, у тебя есть подписка кстати на телеметры? Нет, я сейчас как бы более интуитивно все делаю. Понял, сегодня ты рекламу продал? Да, я сказал, что я продал три рекламы кстати очень интересная фишка есть по рекламе можно покупать для умень... уменьшенной стоимости ночной топ то есть это от 22 до 8 часов утра это у вас в вашем комьюнити вашей тусовке есть это такая фишка да? есть познавальный в образовательных каналах, фактах, новостях. Какие планы до нового года, может быть, какую-то определенную цифру в плане подписчиков достичь да, или какую-то да, цифру в плане заработка? Да, я бы хотел бы в плане подписчиков 100 тысяч и в плане заработка, я думаю, 120-150 тысяч за 8 mm -hmm. заработать как бы. За осень, то есть за три месяца. За 3 месяца, Ну, да. за, для того, чтобы достичь 100 тысяч подписчиков, я так понимаю, примерно не хватает еще полтинника. Допустим, если с учетом хороших постов рекламироваться, что подписчик будет уходить по 3 рубля, это 150 тысяч еще надо в реинвест, да? Да. Сколько планируешь вообще реинвестировать? Сколько сейчас вот именно в процентах реинвестируешь? Сколько зарабатываешь, сколько реинвестируешь именно в процентах, если пересчитать? Ну, если в процентах, это... Ну, я стараюсь примерно где-то 30%, 30-50% инвестировать. Ну, сейчас, получается, чистыми выходит тысяч 20 именно с рекламы? Если, допустим, взять август месяц, не август, а вот июль просадочный. Да, да, 25 тысяч привезет 25 вот. тысяч чистыми. А, чистыми, да, да, я даже, ну, короче, жил на ВП, чисто на ВП жил. На ВП это взаимопиар. Взаимный пиар, да. Взаимный пиар с другими каналами. А, с продажей это... рекламы это чисто себе было. Да, а продажи рекламы чисто себе и как бы даже подписчики росли немного. По времени сколько примерно в день уходит именно на ведение телеграм-канала, подобного на оформление контента, на публикацию его ну и соответственно на договор с рекламодателями на размещение твоих рекламных постов с другими администраторами на общение и так далее примерно если посчитать летом это было где-то привезли час час в день работы на это каждый день На принципе это не сложно час день думаю. работы ну и посты а. ты допустим каждое утро наверное в отложку кидаешь на день да? сколько у тебя постов в день выходит летом у меня выходил один пост была одна реклама было так что не было рекламы а вот уже в сезоне на каждую рекламу делаю после рекламы пост а ты еще где-нибудь работаешь помимо телеги по, по времени хотел сказать о сезоне уже бы я сказал о лете что где-то час в день угу. И о сезоне это произведено но 4 часа в день но это ну, не, не 4 часа подряд это идет как бы там. С утра там час посидел, потом как бы попродавал, потом смотришь уже э, там, в обед, ну, постоянно мониторишь сам рынок, постоянно мониторишь, э, кто хочет купить рекламу, ком, у кого можно купить рекламу, это все как бы 2-4 на 7 почти, такая работа, сложно, я бы сказал, но во всей работе есть какие-то нюансы. А еще помимо телеги где-нибудь работаешь? У меня есть офлайн бизнес, небольшой зал, там я бы тоже зарабатываю. но это где-то 50 на 50. Дим, а вот, например, о запусках что-нибудь слышал? У меня просто есть телеграм-канал, он называется «Телеграм мой хлеб», и я там подробно расписываю все тонкости этого вида заработка, может уже слышал, обязательно туда подпишись, я думаю, что, в принципе, эта информация тебе очень пригодится и будет очень полезна. Если вкратце сейчас коротко объясню, что такое запуск, да? это система продаж, то есть не тупо лоб в лоб, ты не навязываешь человеку свой товар, продукт или какую-нибудь услугу, а путем подогрева аудитории в течение нескольких дней пишешь подробные подогревающие посты и потом уже постепенно и ненавязчиво предлагаешь людям купить твой продукт. Это очень крутая штука, и именно вот такой вид заработка в Телеграме, именно в Телеграме, мне нравится больше, по сравнению, например, с тем, чем занимаешься ты. Сейчас объясню почему во первых как бы не у всех людей есть столько денег на прокачку канала да я думаю что далеко не у каждого человека есть 100 тысяч рублей чтобы раскачать канал и зарабатывать на нем на продаже рекламы и второе что мне не очень нравится это то что большинство денег нужно все таки реинвестировать в канал когда ты зарабатываешь на рекламе чтобы твой канал был постоянно на закупах и чтобы у тебя постоянно покупали рекламу из-за этого чистой прибыли получается меньше, чем, например, если заниматься запусками. Я когда делал запуск по YouTube, меньше чем за месяц с учетом упаковки и с учетом самого обучения удалось заработать вот с одного запуска больше сотки. И это был не предел. Нам пришлось остановить продажи. Связано это с тем, что моя тема все-таки боится конкуренции и было принято решение остановить продажи. Мы провели обучение, и я канал, в общем-то, этот по обучению на YouTube забросил. Но, но, есть одно но, этот вид заработка подойдет, конечно, не всем, так как если продавать свои знания, нужно этими знаниями обладать. Не каждому это дано, не у каждого они есть. Многие, конечно, делают так, что собирают запуск, собирают деньги на обучение, и в итоге либо обучают людей вообще какому-то неактуальному, не работающему виду заработка Либо же просто ничему не обучают Собирают просто тупо деньги и сливаются Но с точки зрения Окупаемости Запуск в телеге это конечно Наверное самый сейчас Самый быстрый вид заработка Но чтобы на этом зарабатывать Нужно знать как это Делать правильно и грамотно и в принципе с твоей экспертностью, с твоими знаниями, если все это грамотно упаковать и разработать какое-то обучение, честное обучение самое главное, то можно придумать очень хороший продукт. Так что подписывайся на мой телеграм-канал, я думаю, что ты там для себя можешь что-то подчерпнуть. Но опять же нужно не забывать, что твоя потенциальная аудитория должна иметь стартовый капитал на развитие канала и нужно привлекать и работать именно с теми людьми, у которых эти деньги есть. Писан как бы на да. канал, я, же, да. я еще соединен товарки, когда нужно было узнать, как копируется лендинги. Я как бы обучился, очень полезные видео, очень крутой канал, мне очень понравилось. А, то есть, через, через этот, этот, этот видос меня нашел, да, по копированию лендингов? Или а, как, подписался, да, я помню. посмотрел, что много обучалок, много платных материалов за какие э, как бы, за материалы, э, ну, как, тут просит большие деньги, я вот сам потратил, э, привезли на 25 тысяч на обучение по, по товарке. -то. И я потом наткнулся на твой канал и увидел, что там столько сливов бесплатных, м -м, которых как бы, ну, которые бы сэкономили мне кучу денег. Ну вот именно по копированию лендосов, это вообще кру это крутой на самом деле, такой курсец, он мне тоже в свое время помог, там прям подробно, насколько я помню, объясняет, так чувак, мне очень понравилось, я тоже по его курсу прям скопировал, настроил еще, когда товаркой занимался, когда только начинал заниматься товаркой, мне прям курс очень помог. Mm. Вот еще одна интересная фишка, как что я спрашивал чувака, который с нуля качал свой канал в получается, в Телеграме, тоже текстовик. Он сказал, что потратил для раскрутки до начала продажи, как бы, ну, чтобы уже реинвестить в свой канал. Он сказал, что потратил 15 рублей. А сколько подписчиков было? У него приблизительно где-то 13 тысяч подписчиков на тот момент был но у него хорошие охваты было и активность, потому что молодой канал, он постоянно закупал, тогда закупил на 15 тысяч. Uh -huh. И после этого он уже как бы перестал как бы, давать свои деньги. То есть только реинвест, да? Да, только реинвест. Типа, делал, делал. И... А сейчас, ну... сейчас как канал поживает? То есть он еще остался? Еще на полу? Да, сейчас остался там, 20 тысяч, но э, тут фишка в том, что Опять же, не, не, тогда был не сезон, а сейчас как бы, на сезон нужно иметь деньги, чтобы закупаться. Но он его не забросил? Не, не забросил, его продолжает. делать. Ну, я вот так, чтобы подписчики ориентировались, это приблизительно от 15 где-то к 20-30 тысячам э, нужно инвестировать, угу. чтобы начать уже как бы зарабатывать на Телеграме и потом реинвест делать. Я вот в этом месяце именно на планету информации, я тоже уже в одном видео показывал в предыдущем, сколько я закинул именно своих денег, я больше там около 90 тысяч закинул, ну то есть реклама вся на август, на конец августа и на начало сентября, то есть вчера только первый рекламный пост вышел с этого закупа, но вот не знаю что получится, получится ли продавать потом рекламу, то есть бизнес тематики тут как бы посложнее в плане продажи рекламы ее берут не так часто, как допустим, в такой нише, как у тебя поэтому надеюсь на лучшее, конечно чтобы отбить хотя бы свои вложения, не знаю, что из этого получится, но вот почти 90 тысяч я закинул, ну и еще планирую закупаться ну да, вот конечно смешно, у меня иногда, даже не иногда у меня обычно рекламы больше, чем самих постов. Ну, это как бы тоже не есть хорошо, наверное. Сколько ну, сколько максимум рекламных постов можешь выпускать в день? Ну, обычно максимум это как бы 1-2-4 и 1 ночной топ. То есть два поста? Ну, почти что три поста. Как бы. Это рекламных поста я у себя ставлю. И два поста обычно... Просто обычных. А бывает часто, что, допустим, на, на, на неделю вперед заказы прут именно на рекламу, что все распланировано, там или на две такое бывает? Или каждый день ты ищешь рекламодателей? Сейчас, да, как бы сейчас, я думаю, что начало сезона, и сейчас нужно немного искать рекламодателей. У того парня, у которого как бы, я покупал канал. У него было на период, на неделю реклама уже продана. И у него есть был также как бы, пиксель файл, в котором он записывал продажи его. Свои как бы продажи. И там приблизительно было на 32 тысячи подписчиков, 6К охвата, 80 тысяч рублей за март месяц. Это прибыль. 6К охвата – это средний охват поста? Да, 6 охвата – это средний охват поста в сутку. Так, да. еще мы там с тобой когда переписывались, ты говорил, что какой-то файлик можно прикрепить. Это как раз таки а, вот, вот с этими заработками, факт. да, его? 80 тысяч рублей – это доходность. Как бы. Минус затраты на закуп. Это ну, привезено на 40 Тысячу рублей можешь зарабатывать с канала сетью тысячу охвата. Mm -hmm. Ну, в бизнес-тематике-то, наверное, побольше. Я думаю, ну, да, потому конечно. что там подписчик стоит дороже. Соответственно, и реклама тоже дороже будет стоить. А вообще канал давно создан? Сколько оно укачал? По времени. А, в начале этого года создан. В начале 2019 -го года. Да. А, ну то есть достаточно быстро, да, он его качнул до 32. Да, а сколько у него вложений ушло, не знаешь? 3000 долларов, это с реинвестом. А на начальном этапе без реинвеста сколько своих кинул? Своих он кинул 1000 долларов. То есть 60 тысяч рублей? Да, но это как бы он еще там не знал, и... Ну, как бы, я не знаю. Возможно, он просто мне так сказал, что только на рублей. А что, что за подписчик. что за чувак? Это студент какой-то или школьник? Да, студент. Он на врача учился. У них очень сложные экзамены. И сказал, что подает. Ну, конечно, сейчас я бы такой канал не купил за 100к, потому что ну, продавали как бы и по 2 рубля за подписчика можно было за 100 как купить на 50 тысяч подписчиков с охватом как у меня там семь с половиной восемь тысяч Понял. он очень хорошо продал он продал в конце сезона канал свой а ты его купил когда а я купил его в апреле когда сезон уже заканчивался я еще немного как бы продал рекламу, где-то если брать доходность у меня больше 40 тысяч было с 11 апреля ну, я еще там как бы осваивался, а потом уже упала, упал рынок uh -huh. в, в мае месяце и там уже лето, как бы вот по 25 тысяч я зарабатывал. Понятно, Ну пока еще не окупил эту сотку, если чистыми брать, те деньги, которые ты уже положил в карман или уже окупилась? Да, если брать чистыми, я думаю, что к концу этого месяца я окупил. Понял. Ну, в принципе, все. Вопросов больше нет. Ссылочку я, как и обещал, твою оставлю. Ребята могут тебе писать. Там можете договориться о платной консультации, кому это будет интересно. И, соответственно, с кем-то может быть за Может быть у кого-то есть подобные каналы с такой аудиторией, примерно с таким же количеством подписчиков. Так, ну все, понял. Приятно было пообщаться. Спасибо большое за интервью. Очень ценный ценный контент, ценная информация, ценную информацию ты нам предоставил, мне было тоже очень интересно и очень полезно послушать, потому что я в, таких, в такой нише именно не особо разбираюсь, я как бы стараюсь шарить в бизнес-аудитории, в бизнес-тематиках, во всем этом разбираюсь, а тут сколько заработок выходит, сколько цена подписчика, мне как бы было не совсем понятно. Ну все, спасибо большое, мы с тобой еще спишемся, будем тоже да. со сотрудничать, помогать друг другу в случае чего. Спасибо, было приятно пообщаться. Спасибо, Кирилл, было очень приятно. Давай, да. спасибо за имя. Пока.